Всем привет, сегодня мы будем снимать реакцию на переозвучки Минифантик 2008. Поехали. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. А значит, почему он был таким злым? Так как он не успевает делать для всех видео реакции там, ну, переозвучки. Ладно, давайте посмотрим следующее видео, мне очень понравилось это видео, давайте это. Ты у меня в Ну что, Майкл Азовский? ты у меня в плену находишься и ты не выберешься отсюда потому что ты потерял ребенка А откуда я знаю где этот ребенок где он этот ребенок отвечай ну, я не знаю ну давай что это будет вау Что это такое? <свят> Энда, что это такое? Познакомься с криком-жималкой. Дратути. Э, что вы будем делать со мной? Что вы будете делать? Так, иди отсюда. половинку. Э, что? Что это такое? <свят> это, это что такое? Вы, вы опустите меня? Эм, это сбой какой-то произошел. А ну, сейчас! Иди, проверь! Эм, ой. Я, кажется, знаю, кто это сделал. Это лохматый урод по имени Джеймс Писалеван. Выдернул резетку из криковыжималки. А, вот в чем неполадки. Эй, про, если ты хочешь, подпишись на Минифантик 2008, пожалуйста. А я тебе за это конфетку дам, пожалуйста. Какая конфетка? Если можно там шоколадку там, какую-нибудь там видеокарточку там, машинку там какую-нибудь, наушники, игровую клаву хотя-нибудь. Нет. Ладно, шучу. Я не могу подписаться на Минифантик, потому что я сейчас делами занимаюсь, я служу Рэнда. Так, что у нас тут? Так. Как ты тут оказался? Ой, сейчас я выключу. Вот где, сейчас я пойду. Стоп. Бежим отсюда, Шаймлет, пока я не ним поймаю и бежим. Ладно, давай Фей посмотрим еще что-нибудь Я просто колотенький буду немного смотреть А ну открывай быстро да, да, Открывай Тут не больше был Сейчас, шляп, два кнопочки Сейчас, заходим Не вздумайся заходить, придурок Ты, пиздец, ты, блядь, Он тебя не тронет Напался, скотина, я здесь! Что тебе Ты должен из неё крик добыть, дебил! Я не допустил! А ну, товарищ ребёнка, дегенеративный дебил! Не застойте в звуку! Ох, как? Я украду тысячи детей и буду использовать как источник энергии! Да ладно! На тебе! Напался! Что? Что ты такое? лицо! Что-то такое? Сейчас мы послушаем, как этот дегенерат что-то говорил про детей. Что? Я ничего не говорил про детей! Ну, уверенно, послушайте сами. Ох как! Я украду тысячи детей и буду использовать их как источник энергии. На тебе! <звы> а? Что вы делаете? Уберите, руки, тупые придурки! Иначе я вам... Пей скотры лезу! Чё он сказал? Надо убей ветеранки! Джимм, специально! Ты будешь мёртвым! Это же его уволили что ли? Ладно. Сейчас посмотрим что-нибудь ещё. О! Вот это нормально. <смех> Ха-ха! ха На пять Хватит уже! Кстати, этот крит сейчас похож был как на Крик Эмилард Вэпон Каменщик Да, Шрек! Да, Шрек! Скотина Катина, Тебе жопа, да меч ковну. Да меч, да меч. Зайкись, О, ух, Я тебе мечом. <связь> Шелека <связь> нельзя убить, потому что он зеленый чумной. А, он притворился. мы будем богатыми! Тупые придурки! Поклоняйтесь мне! Грубо ты ошибаешься! Пинзет! Пинзет! Я не пирожок! Отпусти меня, говно! Тупое! Что, Джарминг? Готовся умереть! Это куда? Что это такое? Ну все. Чайника больше нет. А больше нет. Он тупой лох, лохматый. Вообще. Ты Да ладно. Спасибо большое. Ну все. Я ваш новый король 39-го королевства. А почему три девятого царства, а не три девятого царства? Арти, новый король! Ну что ж, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. Когда Минифантик фантик соберется силами и сделает еще несколько переозвучек каких-то мульчиков, то, может быть, сниму и реакцию. Всем пока!